Добрый день. Вы смотрите канал форума "Свободной России". В студии Дмитрий Семенов. Очень насыщенные на информацию выдались у нас последние дни, в особенности выходные. Не знаю, успеем ли мы охватить все события с нашим гостем, но постараемся о самых важных точно поговорить. А нашим гостем сегодня будет наш постоянный спикер, журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот в воскресенье Леонид Волков таки анонсировал акцию в поддержку Навального и состоится она уже в ближайшую среду, 21 апреля, в Москве на Манежной площади, а в остальных городах, соответственно, на центральных площадях этих городов. И состоится эта акция ровно в тот день, когда Владимир Путин будет оглашать свое послание Федеральному собранию. На ваш взгляд, это совпадение или вы так не думаете? Ну, наверное, это не совпадение. Наверное, есть э, некоторый, <coughs>, некоторый вызов э, в этом э, со стороны э, руководства фонда борьбы с коррупцией. Ну, вернее, руководства штаб, штабов Навального. Э, здесь явно есть э, какой-то вызов. Потому что, в общем, есть причина, по которым действительно необходимо э, сейчас выходить. Э, и эти причины тоже хорошо известны. Во-первых, только что э, прокуратура запросила признание штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями, что означает, что в, в какое-то обозримое время в общем, эти структуры будут уничтожены. И, ну то есть Будет целая серия уголовных дел, и в общем, легальное существование структур Навального будет прекращено. У меня есть очень сильные сомнения, что суд откажет прокуратуре вот в этом... В этой маленькой просьбе. Поэтому я думаю, что это произойдет Сама по себе вообще эта история с значит, требованием признать фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями. Она, конечно, совершенно дикая. И на самом деле она укладывается в общий ряд того, что происходит сейчас. А происходит сейчас то, что Кремль и его обслуга они перестали вообще в принципе следить за тем, чтобы э, то, что они творят, имело какое-то правдоподобие, то есть чтобы их вранье имело правдоподобие, чтобы их действия имели какие-то внешние очертания законности. Потому что что такое признать вот эти вот штабы э, Навального и фонд борьбы с коррупцией экстремистскими организациями? Что является экстремизмом? Борьба с коррупцией? Э, какие-то разоблачения? То есть ну, это ровно так. Потому что там есть обоснования. И говорят, что это вот все они прикрываются борьбой с коррупцией. На самом деле они значит, занимаются бог знает чем. Никаких доказательств того, что они занимаются какими-то попытками насильственного свержения государственного строя. ни малейших доказательств этому нет. Что очевидно. Поэтому никаких... Ну и вообще вот за последнее время сделан очень широкий шаг в сторону, я бы сказал, отказа от каких-то внешних приличий. Потому что то, что... ФСБ Российской и КГБ белорусский, они, значит, устроили всерьез разговор, значит, о военном перевороте на 9 мая, причем этот военный переворот, по их мнению, должен, должны были совершить один пушкиновец и один адвокат. Значит, ну, в общем, на самом деле, подобного рода абсурда. Ну, было во времена Сталина, там были какие-то совершенно дикие обвинения. Там людей обвиняли в том, что они тоннель рыли из Лондона в Бомбе и обратно. Но, но, но вот так, ну, такого бреда, вот, чтобы обвинить вот таких людей, там все-таки ну, какая-то видимость должна быть. Там же еще совершенно нелепая история, что они якобы в Москве встречались с какими-то оппозиционными генералами белорусскими. Ну, само по себе словосочетание оппозиционный белорусский генерал, да еще в Москве, звучит, в общем, довольно комично. Но дело даже не в этом. Ну, предъявить этих генералов, проблема тогда в них, главная проблема, но нет. этих генералов нет, но зато вот есть один отдельно взятый и арестованный, задержанный, арестованный, брошенный в тюрьму пушкиновед. И один юрист, ну вот они должны были совершить военный переворот, арестовать Лукашенко, бросить его детей в погреб, ну и так далее. То есть, ну, это все вы понимаете. Вот буквально несколько месяцев назад, когда Лукашенко рассказывал о том, что он вот какую-то значит прослушку значит польских и немецких сотрудников раскрыл, и там совершенно смешные какие-то вещи рассказывал по этой прослушке. В общем, наша информационная обслуга, наш телевизор смеялся над этим. Ну, так по-доброму смеялся. Ну, наш батька, вот он привирает и так далее. Здесь еще более нелепая история, но это уже история рассказывается совместно двумя спецслужбами. И никто... Вот, я смотрел телевизор, я смотрел, так сказать, «Воскресный вечер», где все это обсуждалось. Ни у одного мускул даже не дрогнул. там Ни у, ни у Никонова, ни у Кургиняна, ни у самого Соловьева. Все всерьез это все обсуждали. Да, вот это вот пушкиновет он так сказать, он вот во время написания докторской диссертации об аудитории Пушкина, он замышлял военный переворот и пытался его осуществить. ну вот это бред. Значит, со штабами Навального примерно такая же история. Второе. И поэтому, действительно, для руководства этих штабов, в общем, время поджимает. И, кроме всего прочего, есть еще более существенные обстоятельства. Это то, что время, видимо, заканчивается у Навального. Потому что Навальный ну, голодает он давно. Голодает всерьез. И, в общем, судя по так сказать, каким-то отзывам его адвокатов, врачей к нему не допускают. И, в общем, это все кончится вполне логичным и естественным путем. Поэтому его, конечно, надо вытаскивать. Вопрос, как вытаскивать. Я полагаю, что вот эта мера, в том числе демонстрирующая, что... Внутри России не все с этим согласны. Есть довольно много людей, которые не согласны с тем, что просто совершенно спокойно убивают человека в тюрьме. Это существенная вещь. Потому что есть большое количество писем и обращений. Есть позиция Байдена, который твердо заявил о том, что если Навальный умрет, вы ответите. Есть позиция большого количества деятелей культуры, науки, и искусства, которые там нобелевских лауреатов... Письмо, которое тоже обращается к Путину с требований. Ну, просто с элементарным. Даже не отпустить, а просто врача допустить. Но если это не будет сопровождаться тем, что внутри России есть какое-то движение по этому поводу, я думаю, что реакции не будет. В принципе, понятно, что ну, наблюдается некоторый там, тупик или цуксванг, как в таких случаях говорят, в этой ситуации. Но тем не менее, если ничего не делать, то тогда естественный исход будет просто неизбежен. Навальный просто умрет. И надо, надо действительно протестовать. И поэтому то, что назначено, это на, на среду и это совпадает с вот этим вот посланием президента. То есть фактически ведет два послания. Одно послание президента федеральному собранию, а второе послание граждан президенту. Ну, вот эти два послания совпадают во времени. И, в общем, они будут, видимо, недалеко. Я не знаю, где президент будет посылать федеральное собрание. В прошлый раз он это делал на выставочном центре на Манеже. Ну, в этот раз вряд ли. Хотя вполне возможно, что это будет в одном... В одной... Ну, будет горячо. Будет, безусловно, горячо. Поэтому, в общем, это все достаточно логично, хотя это, конечно, игра на обострение. Очень, кстати, много нестыковок было в этой истории с белорусскими и российскими спецслужбами, с переворотом, о котором вы сейчас сказали, да, там, то, кто-то говорит, что на 9 мая все это планировалось, кто-то, что на лето, потом этот адвокат Зинкович, который в слитой переписке говорил о том, что за эти действия, которые мы планируем там в Штатах, меня посадят, но в то же время пропагандисты говорят о том, что он действовал под руководством спецслужб США, ну, в общем, да, много всего темного, но возвращаясь теперь к История все-таки с самим Навальным и с посланием Путина. Вот анонсированная Леонидом Волковым акция на среду, которая состоится буквально через несколько часов после завершения его выступления, она вносит ли какие-то коррективы в сам текст послания? Будет ли что-то сказано Путиным о митингах, которые намечены на вечер этого дня? Дмитрий, во-первых, я не могу, конечно, не э, внести существенные коррективы в ваше изложение того, что происходило в. Э, так сказать, вот по поводу вот этой вот истории с э, вор, э, государственным переворотом и с похищением, э, с уничтожением э, Лукашенко и с похищением его детей, посажением их в погреб в Могилеве. В Гомеле. Там, что? А, в, в Гомеле. Виноват, извините, да, это я оговорился. Это существенно, разница большая. Это, конечно, происходило все в Гомеле должно быть происходить там все, все гораздо серьезнее дело в том что вот вы скорее всего не смотрите российский телевизор а я смотрю и поэтому вы не знаете что оказывается это был подписал указ об уничтожении лукашенко и его семьи лично байден понимаете байден это вот позавчера это ну вот фактически вчера в ночь с воскресенья на понедельник об этом сообщил Соловьев, и все согласились с этим. Да, Байден подписал указ об уничтожении Лукашенко. Понимаете, это ответ на э, его название Путина-убийцей, но, кроме того, там выяснилось, что оказывается, и Тихановская тут, там тоже замешана, и э, Зеленский тоже. То есть, видимо, вот они договорились, так сказать, втроем убить Лукашенко. И значит Байден подписал указ. Совершенно фантастическая история. То есть, вот э, это, не, это невозможно обсуждать, но это обсуждается на центральном государственном телевидении, на главных каналах. Теперь, что касается вот, э, это, это, на самом деле, это серьезно, потому что для них уже ничего невозможного нет в обсуждении. То есть, там просто кровавый навет идет по полной программе. Там уже вот этот распятый мальчик э, в трусиках э, в, в Славянске, он уже отдыхает. Там, там гораздо больше. Там вранье идет, просто чудовищность. Никто этого не, не стесняется. Ни у кого, так сказать, мускул не дрогнет на лице, когда они все это говорят. Никто, никто не смеется, никто не улыбается. Все это всерьез. Кровавый навет. Вот Байден пьет кровь христианских младенцев, подписывает указы об убийстве. Вот Это, это все всерьез. Теперь, что касается послания президента. Я думаю, что вообще гадать о том... Кого, куда и на, в какую сторону пошлет Путин в этом послании, я не хочу. Потому что, на самом деле, э, ну, сумерки сознания, в которых, в которых пребывает вот, мозг Владимира Владимировича Путина, э, они э, с трудом поддаются не только какому-то, э, не, не то что рациональному анализу, но даже, я думаю, что и... Хороший сильный психиатр здесь бы спасовал, потому что в его голове происходит очень много странных вещей. Я думаю, что, вне всякого сомнения, это будет послание достаточно милитаристское. Я думаю, что это будет определенно. Будет ли это какая-то новая там Мюнхенская новый этап Мюнхенской речи. Не знаю, не уверен, потому что на самом деле ну ну что ожидать что он объявит третью мировую войну в этом послании ну вроде как не тот формат да не тот жанр обычно все-таки э, так сказать объявле для да и, кроме всего прочего там ну, путин действует без объявления войны сказать что-то про произнести фамилию навальный я думаю что фамилия навальный там произноситься не будет я думаю что этого тоже не будет что касается какой-то ситуации э, в, в, в оценке позиции внутри страны, да, скорее всего, она произойдет. Скорее всего, будет сказано, что вот э, понимаете, ведь э, вот та, то, что проговаривается сейчас э, информационной обслугой, это то, что вот мы все, э, все, кто не поддерживает путинский курс, мы все являемся филиалами. Значит, Вашингтонского болота. Вы, я, Навальный, ну, вот все, кто кто не Путин. Все это филиалы Вашингтонского болота. И происходит то, что начало происходить 21 год назад, когда Путин начал идти ко власти. Он несовместим принципиально несовместим ни с чем независимым. Он уничтожает все независимое. И вот он уничтожил сначала НТВ, потом он начал уничтожать независимый бизнес, Юкос, уничтожать независимый суд. Ну там от, от, от, отдельные независимые суды были, уничтожает. Уничтожает независимую политику, независимую прессу, независимый, так сказать, региона, регионализм, федерацию уничтожил и так далее. Я, и сейчас у него задача уничтожить незави, независимую Украину, окончательно уничтожить остатки независимости в Беларуси, и дальше он не остановится. Вот очень серьезная ошибка, очень заблуж, серьезное заблуждение европейцев. Вот поляки это понимают, чехи это понимают, страны Балтии это понимают, что он не остановится. Французы этого не понимают. Ну, по крайней мере, руководство Франции не понимает. Я думаю, что значительная часть... Там руководство Италии не понимает. Руководство Венгрии не понимает. Он не остановится. До тех пор, пока на планете Земля есть какой-то маленький кусочек независимости, Путин с этим кусочком будет несовместим. Это его логика. Вот любое что-то независимое на планете вызывает э, отторжение, несовместимость и желание уничтожить. Доказано 21-летним, ну и раньше, но вот э, 21 год пребывания человека в Кремле, это доказывает на 100%. И поэтому, конечно, он будет уничтожать Навального. Конечно, он будет уничтожать Украину. Это очевидно. Вопрос, э, насколько мы это ему позволим. Мы, я имею в виду все те, кто с этим не согласен. А вот заседание Совета Федерации, которое намечено чуть ли не на следующий день после оглашения послания, вот не возникает ли у вас тут аналогии с 2014 годом, когда Совет Федерации как раз-таки принимал решение о вводе войск там на территорию до Крыма того же самого ИИ? Ну, то, что здесь, видимо, понимаете, на самом деле ситуация, когда для Путина не существует, принципиально не существует никаких юридических правовых ограничений, она, в общем, не, не обязательно требует какого-то там заседания, потому что он имеет, он получил право использовать вооруженную силу за пределами России, это право у него есть, и в данном случае, да, возможно, что потребуется какое-то какое срочное, срочное еще дополнительное решение. Гадать какое, я, я бы не стал. Вот я бы не стал сейчас гадать, какое, какая потребуется санкция в поддержку Путина после его послания. Понятно, что ничего хорошего не будет. Понятно, что это будет милитаристское. Вся логика сегодняшнего дня подсказывает, что для Путина, безусловно, игра на обострение. Сейчас Байден фактически своим звонком, и своим разговором, своим предупреждением и предложением так сказать, встретиться он... Ну, в общем, с моей точки зрения, все-таки остановил. Войну отложил ее, безусловно. То есть, ну, с моей точки зрения, Путин не начнет какое-то даже не массированное, а ограниченное вторжение в Украину в обозримый период не начнет. По крайней мере, вот так, к этому склоняется большинство экспертов. И, в общем... Ну, подсказывает так сказать те представления о том как он обычно себя ведет скорее всего не начнет это в значительной степени благодаря тому что благодаря вмешательству в том числе и байден но что дальше он выдумает как он дальше ведь, понимаете, для него очень важно сейчас обращать на себя внимание путин не в состоянии овладеть миром, но Путин в состоянии, у него есть достаточно ресурсов, у него не хватает ресурсов, чтобы э, овладеть миром, но у него достаточно ресурсов для того, чтобы овладеть вниманием мира. Вот это он делает. И это он делает успешно. То есть, ну, как вот хулиган, который, так сказать, э, там, я не знаю, э, занимается безобразием каким-то в школе на задней партии или... В, в общественном транспорте ведет себя безобразно, он обращает на себя внимание. Путин делает то же самое. Это у него точно получается. Поэтому я думаю, что вот в этом послании он что будет говорить то, что обратит, заставит себя цитировать. Он процентов выполнит свою задачу минимум стать ньюсмейкером. Вот ньюсмейкером он точно станет. Он постарается сделать так, чтобы его вот это вот послание расхватали на цитаты и внутри страны, и за ее пределами. Ну, для этого нужно говорить всякие гадости. Ну, то есть, по всему, я не знаю, вот есть ли страны в, на планете, где путинский режим чего-нибудь не нагадил. Ну, вот, если брать постсоветское пространство, то везде. Вот в Чехии сейчас выяснилось. Я просто не знаю, я недостаточно недостаточно осведомлен, я не знаю насчет Монголии. Вот э, там что-то произошло за последнее время такое, что э, сотворил Путин. Может быть, э, не знаю. А так вот по, по, все остальные страны по периметру, в общем, э, всем досталось. И не только по периметру, но и далеко от границы России. А сама встреча Путина и Байдена, о которой вы уже упомянули, она вообще возможна на сегодняшний день в условиях той санкционной риторики администрации президента США, которую мы слышали вот в четверг на прошлой неделе? Ну э, Такое впечатление, что Байден просто подвесил морковку Путину, э, то есть типа того, что, так сказать, ну да, ты парень убийца, конечно, но мы с тобой будем разговаривать, жди, надейся и жди. Путин тоже кочевряжется, там его обслуга говорит: да нет, вот Путин сейчас еще и откажется. Ну, в общем, короче говоря, это вот э, тот случай, когда, э, значит, э, вот э, что называется, э, э, Сарочка согласна, теперь надо ждать э, решения Принц Уэльского. Э, ну вот э, здесь Сарочка начинает кочевряжиться. Да? Э, э, я думаю, что э, здесь проблема-то заключается в том, что этим двум мужчинам Говорить э, друг с другом не о чем. В этом проблема. Так же, как не о чем Путину говорить, например, с Зеленским. Ну просто не о чем, потому что эти два человека э, не имеют точек соприкосновения. Э, Путин хочет съесть Украину э, в, в интересах, ну, вернее, не съесть, а э, втолкнуть в Украину вот это вот бандитские формирования им созданные и превратить просто... Украину в несчастное, больное существо, у которого внутри находятся вот эти вот бандиты, управляемые Кремлем. Естественно, Украина на это пойти не может, и Зеленский на это не пойдет, не приходит. А точек компромисса там нет. Точно таким же образом у Путина с Байденом точек компромисса практически нет. Я с трудом представляю себе повестку дня, которая устроила бы даже вот просто... Я так понимаю, что сейчас все-таки идет какой-то процесс согласования повестки дня, и я с трудом представляю себе перечень вопросов, которые устроили бы и Путина, и Байдена. Потому что понятно, о чем будет говорить Байден. Навальный уже было заявлено, что это тема, которую Байден будет поднимать. Путин, конечно же, будет всячески сопротивляться, чтобы это было включено в повестку дня. Очевидно. Значит. Ставим совершенно однозначный минус. Дальше. По Украине прямо противоположные позиции. Что здесь можно? Как здесь можно? О чем здесь можно договариваться? И, и так по всему периметру. Поэтому я думаю, что в значительной степени это ну, такая вот будет, так сказать, долгая позиционная игра. В конечном итоге договорятся. И, конечно, это встреча ничего не даст, кроме самого факта встречи. Что тоже важно. Это существенно. Но это будет просто сам факт встречи. О чем-то договориться с трудом представляю себе. Игорь Александрович, сейчас очень длинный я вопрос задам, но просто очень важно мне все это проговорить для понимания контекста. Вот на выходных наткнулся я на очень любопытный пост. Дело в том, что сенатор Совета Федерации, в прошлом первый вице-спикер Совета Федерации первый президент Чуваши Николай Федоров написал свое видение того, где могла бы произойти встреча Путина и Байдена. Наверняка вы, наверное, не видели этот пост. Вот как вы предполагаете, по его мнению, где бы могла это произойти встреча? Ну, судя по загадочному выражению лица, с которым вопрос задавали, то это что-нибудь очень экзотическое, это что-нибудь, там, я не знаю, типа либо Минска, либо Севастополя. Что-нибудь, вот э, такое же смешное. Вот не совсем. Вот он предлагает провести эту встречу в Киеве. И в этом посте он а, предлагает 10 аргументов в пользу своего довода. Я не буду зачитывать все 10, но вот два наиболее любопытных. Давайте я вот зачитаю статы. А, Николай Федоров пишет. Во-первых, это было бы символично. Во крушение системы международных отношений и международного права началось событий в Киеве более 7 лет назад. Важно сейчас уйти от выяснения отношений в стиле «вот мы, а вот они». Убрать привычные ярлыки которые присутствуют в дискурсе с прочностью предрассудков и неких аксиом. Встреча в Киеве может стать попыткой преодолеть инерцию постправды, фейков и альтернативных фактов, перевернуть страницу. Второй довод. Ну, это у него восьмой по счету в тексте его. В восьмых это было бы настоящим гуманитарным прорывом. Народы Украины и России уже заплатили страшную цену за фобии, фантазии и близорукость политиков. Более 15 тысяч погибших, миллионы обездоленных и лишенных нормальных жизненных перспектив, вынужденных скитаться людей, разрушенные семьи по обе стороны границы, противоестественное состояние подозрительности, вражды и страха. Украинские и российские матери не должны бояться за своих детей. Нужно дать миру и людям шанс вернуться к нормальной жизни, и пусть это начнется в Киеве. При этом Николай Васильевич не пишет, что народы Украины и России заплатили страшную цену за фобии, фантазии и близорукость украинских политиков. То есть явно предполагается логично, что и российских, и украинских политиков. Вот на ваш взгляд, это что за бунт такой на корабле? Ну, э, да, действительно удивили. Действительно удивили. Вернее, ну, скажем так, удивил Федоров и... Э... Вот вы, вы рассказали историю, которая в общем, мне в голову не приходила. Потому что мне кажется, что встреча, появления Путина в Киеве, это хорошая история. В том случае, если он так сказать, будет, в Киеве будет проходить трибунал, на котором Путин будет в качестве основного подсудимого. И вот это как-то напрашивается сразу, потому что вообще Путин в Киеве это вот: ну, это вот как, скажем, Гитлер в Москве в 1943 или, или в 1944-м. Вот примерно так. Вот Я думаю, что ну, Федоров остроумный человек, он был, был всегда. Но это отдельно, я не думаю, что мы сейчас будем рассказывать друг другу и всем нашим собеседникам по ту сторону значит, экрана компьютеров, что такое Федоров. Это своеобразное существо, на самом деле. Далеко не глупое, хорошо образованное, но человек, который... Служил режиму долго и верно. Остроумно, остроумно. Вот. Но я думаю, что это из области ненаучной фантастики. Есть ли? Я думаю, что. Нет, ну понимаете, ну действительно, Путин в Киеве это, это вот Гитлер в Москве 40... в 1943 году. Я думаю, что все-таки для, для Путина, так сказать, это будет слишком. Я думаю, что для него это будет слишком. Это, это, это, конечно, сильный ход, но это будет слишком. Я думаю, что остроумно, но мало реализуемо. Хотя, не знаю, с трудом могу все представить. Но вот в контексте такого остроумного и, в неком смысле, наверное, смелого поста, с учетом той должности, которую занимает Федоров, стоит ли ждать какого-то уголовного дела по аналогии, как это было, например, с губернатором Пензенской области Белозерцевым? Нет, ну Федоров это совершенно, слушайте, ну там масштаб другой совершенно. Федоров, э, ну не скажу, что он э, там какой-то политический тяжеловес, но это э, осторожный, э, достаточно достаточно хорошо продуманный человек. И в отличие от э, Велозерцева, который прославился там масс, массой других э, приключений, там с, с этим с э, военнослужащим, которого он... Э, там, как собачку заставлял прыгать. Нет, это совсем другой человек. Я не думаю, что... И вполне возможно, кстати говоря, что это было с кем-то согласовано из администрации президента. Я думаю, что это... Ну, это вот какая-то история. Она, скорее всего, не реализуется. Но Федоров, конечно же, он осторожный человек. Человек, который долго в политике. Он, он так не отступается. Я не думаю, что будут какие-то проблемы у него. Ну, в общем, неизвестно нам пока, где состоится встреча Путина и Байдена, но известно, где и когда состоится очередная встреча Путина и Лукашенко. И будет это, по-моему, 22 апреля в Москве. Вот что могло бы быть, предлу... бы быть темой обсуждения двух этих диктаторов, на ваш взгляд? И, может быть, как-то в связи с этим какое-то развитие событий с Украиной будет также в ходе их встречи? Ну, э, понятно, что, в общем... Э... Встреча э, Путина и Лукашенко – это вопрос э, избавления Лукашенко от э, достаточно неизбежного в обозримом будущем э, трибунала. Это вопрос э, жизни и смерти для самого Лукашенко. Э, поэтому главное будет обсуждаться, то, какую цену Лукашенко готов заплатить за то, чтобы Путин продолжал его спасать. Это, безусловно, будет как-то обсуждаться в чем эта цена будет заключаться, в каких-то денежных средствах или в каких-то там дальнейших уступках суверенитета. Хотя, в общем, я с трудом сейчас представляю себе, зачем Путину нужен еще какой-то кусок суверенитета Беларуси. Вот я это с трудом представляю себе. Полный аншлюз, полное, полное, так сказать, собирание земель русских в виде присоединения Беларуси, не знаю, я не уверен в том, что Путину так уж нужна сейчас белорусская молодежь, которая и Лукашенко-то не терпит, а ему еще не хватает объединить, включить в протестное движение России еще и протестующую белорусскую молодежь. Я думаю, что рядом с Путиным все-таки есть какое-то количество... Людей, которые знакомы с арифметикой там, и с другими дисциплинами, которые позволят ему, э, ему понять, что это за запускание э, ежа в штаны. Поэтому не думаю, что Путину нужна сейчас вот такая вот Беларусь. Э, да, скорее всего, это какое-то объединение усилий против Украины. Это вот еще совместное учение, это еще бряться не оружием. Это вот создание у руководства Украины, у Зеленского, ощущение, что он, в общем, находится в осажденной крепости. Что с востока Россия, с севера Беларусь. И, в общем, короче, короче все. Но Зеленскому-то деваться тоже некуда. Он же не может согласиться на то, что предлагает Путин. Исключено. Все эти минские соглашения, мертвые, которые невозможно выполнить, они являются просто погремушкой, которую вот, э, периодически громыхает э, Путин, ну, его, его ставленники, и, э, которые подбросили Мар Макрону и Меркель, чтобы они тоже ее гремели. И они, на самом деле, ну, я не знаю, понимает ли Макрон и, и думаю, что Меркель понимает, что Украина не может это выполнить. Но они вынуждены, вынуждены играть в эту игру, потому что... Вот, в какой-то степени, ну, там, там есть решение Совбеза. В этом проблема, конечно. Которая поддержала эти минские договоренности. Поэтому это вот ситуация, которая сложилась. Но так я думаю, что встреча Лукашенко и Путина, она будет по поводу, по поводу спасения Лукашенко. И она будет против Украины. Вот вся логика предыдущих событий подсказывает, что именно таков будет вектор этой встречи. Ну и последний, Игорь Александрович, что у вас спрошу, вот затронули мы тему американских последних санкций, а что у нас Евросоюз может отметить, то есть будет ли э, ужесточаться риторика и практические решения Евросоюза на фоне вот как раз таки последней истории с очередными похождениями Петрова и Баширова, они же Мишкин и Чепига, э, в Чехии семь лет назад, вот например бывший президент Эстонии вообще накануне высказался за то, чтобы отменить выдачу виз россиянам в ЕС полностью, стоит ли ожидать какое-то ужесточение у меня такое ощущение что вот сейчас действительно европа очень по-разному воспринимает россию польша страны балтии вот чехия сейчас еще какое-то количество стран в общем достаточно адекватно воспринимают угрозу со стороны россии что касается вот этих старых демократий прежде всего италии там Франции, в какой-то степени Германии, то там нет ощущения, что они понимают вообще, что это за угроза. И там все-таки есть намерение сотрудничать. Есть, есть абсолютно ложная идея, что с помощью экономического сотрудничества можно как-то, ну, не то чтобы перевоспитать путинскую Россию, но, по крайней мере... Сделать ее э, приемлемым партнером. Вот эта глубочайшая иллюзия, мне кажется, она, ну, она в значительной степени еще и основана на высочайшей степени шредеризации европейской элиты. Там, я думаю, что степень полезного идиотизма э, не очень велика. Там в значительной степени вопрос просто элементарного, элементарной покупки. То есть, ну вот как в случае со Шрёдером, и, и не только политиков, но и политологов, информационной э, публики, то есть, Валдайский клуб и прочее, все это, в общем, действует, все это работает. И там это очень глубоко э, засело, это видно по самым разным проявлениям. Там э, Начиная от э, э, публикаций в прессе, э, которые очень часто совершенно вот ч, читаешь, западную прессу и диву даешься. Это вообще... Это что? Это э, российский телевизор так говорит? Или это там какая-нибудь немецкая или французская газета? А, а с другой стороны там это проявляется во всем, в том числе там, в спортивных каких-то ассоциациях, федерациях, которые прямо в, выступают в поддержку, так сказать, путинского режима. ну то есть Я думаю, что нет. вот Прямо отвечая на ваш вопрос, думаю, что нет. Думаю, что... Э, Каких-то серьезных санкций со стороны Европейского Союза не будет, к сожалению. Ну что ж, нам остается надеяться, что фронт европейских государств, которые адекватно оценивают степень угрозы со стороны России, будет только расширяться. Спасибо большое, Игорь Александрович, за этот разговор. По-моему, получилось очень интересно. Мне тоже. Мне было интересно. Ну и говорили мы, соответственно, с журналистом, публицистом и социологом Игорем Яковенко. Эфир для вас провел Дмитрий Семенов. И до новых встреч.